Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. Сегодня на обзоре у меня инвестфонд онлайн. Это инвестиционный фонд австралийская компания хайп проект кто как называет и очередные 7 долларов у меня уже на счету. И в этом видео я вам хочу показать какие компании имеют домены. Вот два одинаковых сайта, но с двумя разными доменами. Первый домен он по всему миру, но в России из-за санкций данный домен он не работает. Второй домен сделан именно для всех, кто из России. Также вот эти вот 7 долларов, более подробно, сколько по времени идет выплата. В конце видео я вставлю фрагмент там, где я засекал время и покажу что данные деньги у меня уже на счету если мы вот откроем вот такой вот сайт hoys.com мы здесь увидим данный домен invest ком зарегистрирован 2021 года 12 08 и данный домен работает до 2000 27 -го года 12 -го, -го. ну и здесь вся подробная информация кому это все интересно я могу скинуть данный сайт сами будете проверять э, домены разных проектов и вот второй домен инвестор фонд также здесь он куплен вот в двадцать втором году 0,9-17 и доступен аж до 29-го года, 0, 9, 17 года. Данный проект, он работает, если мы посмотрим по SimilarWeb, здесь статистика показывается аж за 6 месяцев. Если мы посмотрим по YouTube, то примерно 3 месяца. И данный проект, он развивается в офлайне. На ютубе видео практически нет. Сами можете перейти посмотреть. У меня есть пример данного проекта. Также он развивается офлайн. На ютубе мало видео. И он работает уже полтора года. В своих предыдущих видео я это все показывал. И не буду сейчас искать. Это роботикс онлайн. Он уже работает более чем полтора года. Также в данном проекте присутствует вот конкурс. Все инвесторы, которые э, зарегистрируются и проинвестируют минимальный депозит 25 долларов, они могут принять участие в конкурсе. И все участники, абсолютно все участники получат на счет для вывода 10 долларов. То есть вы проинвестировали 25 долларов, Сняли видео продолжительностью от 30 до 180 секунд. Вот здесь все условия отправили на электронную почту. Все видео с ссылкой автора будут опубликованы на официальном YouTube-канале и с вашей партнерской ссылкой. То есть вы вкладываете 25 долларов, 10 вам вернут, когда конкурс вот этот пройдет. Итого у вас будет на балансе, вам нужно будет вернуть данного проекта, чтобы зарабатывать 15 долларов. А в конкурсе вы можете выиграть, вот если мы перейдем вот на странице на официальное правило, в конкурсе мы можем выиграть за первое место 10 тысяч долларов, за второе 5, за третье 3000 за четвертое тысячу и за пятое место 500 долларов. Каждый может принять в нем участие и вот здесь есть три тарифных плана айфио classic Начисление с понедельника по пятницу и за неделю с 25 долларов вы будете зарабатывать доллар 46 в месяц это 6 долларов 73 цента три месяца окупаемости. айфио крипто здесь вот 100 долларов минимальная инвестиция в неделю это будет 637 в месяц это будет 28 долларов и начисление здесь с понедельника по воскресенье то есть 7 дней в неделю и IFO стартапс куда я инвестировал 25 долларов здесь в неделю заработок 17 долларов, в месяц 75 долларов. И начисление 7 дней в неделю с понедельника по воскресенье. И здесь вот платежные системы с которых можно инвестировать. Платежные кошельки. Их здесь достаточно много. Я здесь пользуюсь Perfect Money, так как на Perfect Money выплата всего навсего 1 доллар. Ну и вот по кабинету есть вот промо. Здесь аж 32 языка. Я такого реально не видел на 32 языках данная презентация. Также здесь есть саппорт. Если есть вопросы, здесь вот есть русский саппорт. Пишите и задавайте вопросы. Вот такой друзья проект. Кому он интересен. Все ссылки будут в описании. Также на моем сайте я вот сделал две ссылки. Одна ссылка для России. Вторая ссылка для других стран. Всем желаю хороших заработков в интернете. Всем хорошего настроения и всем пока.